ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Секс. Пристает козешь. А Че на ее бьет копытами? Смотри, что на ее дубасит Глобус, <свист> тогда трошки откладывать? А? Иди сюда. Иди откладывай, видишь? Иди. Иди. Ага, не хочешь. Иди. Иди. Иди. На. Глобус, на. Сейчас помочь уже. А я не знаю, что у тебя. Пусть ага. же маленький, мучаем мы, да? Козёл, что ж хотите? Ага. Не, он же козёл. Ага. В общем, пристает к козе.